Будем начинать пресс-конференцию, я смотрю, все собрались, давайте на несколько минут раньше, не спрашивай, если кто-то опоздает. Так мы будем говорить о строительстве комплекса, в люботине, в городе образовалась стихийная свалка, и областные местные власти считают, что комплекс поможет с ней покончить. Наш корреспондент общался с местными жителями, в любом они предлагают строить, в другом месте, по их мнению, более а, удачном, и что а, со мной сам комплекс «Больше нардит экологии». А, подробнее их мнение есть в статье на нашем, на нашем сайте и в газете «Форум». А, ну и сейчас мы подробнее поговорим о самом проекте, для того чтобы расставить на точки над «ы», у нас Гостях Дмитрий Корбенко, заместитель директора по экономике и финансам компании ЭковТО, Сергей Ткачук, департамент, директор департамента капитального строительства Харьковской областной государственной администрации, Александр Кислицы, директор проектной организации, Украинский центр фитотехнологий и Леонид Лазуренко, мэр Люботина. Здравствуйте. Предлагаю для начала рассказать о своем проекте Сергей. Вам слово. Добрый день Значит, Я начну с того о истории э, так, строительства этого объекта, э, комплекса по управлению коммунальными отходами, для для для для для для. Э, потому что вот во многих, э, скажем так, и многие это полигон. Это не полигон по строительству. Это именно комплекс по управлению коммунальными охотами. Расскажу немножко историю, как родился, скажем так, проект и э, все строительство, которое сегодня, скажем так, вокруг которого сегодня идут какие-то депации. Э, сам проект был разработан в 2012 году. Он прошел экспертизу, комплексную экспертизу, в том числе экологической службы всех Но точно так же, в 2014 году должно было начаться строительство этого объекта. Объект э, не начал строиться по причине. Тое же, что и в принципе сегодня поднимается вопрос, это связано с общественностью. Общественность, изучил проект, выйдя на митинге и все, приостановила не начавшееся строительство, это было связано с чем. Были, скажем так, некоторые требования, которые требовали улучшения данного проекта. Внимательно выслушал все замечания и вопросы, а это было связано по перемещению полигона и масок, которые будут удерживать, скажем так, все это. Нюансы, которые связаны с полигоном, перенесли на 500 метров больше, хотя по требованиям и по нормам, это 300 метров достаточно, то есть мы перенесли удерживающим. и внесли все просьбы по механизмам, по и так далее, которые нужно было для не только э, работы на самом полигоне, но и по выездам, готовых отходов с водой были учтены этот транспорт, это связано с самыми контейнерами которые будет доставлен по всему вот этому проекту, 200 контейнеров, и бурдозер, и бородщик. То есть это та техника, которая нужна для работы в самом комплексе по управлению декоративными отходами. В 2015 году, уже в этом году, был повторно разработан этот проект, то есть доработан. Он прошел снова комплексную экспертизу где мы вот имеем на сегодня экспертный зверь, что он прошел эту экспертизу. И в том же 15-м году была проведена скандарт-тендер, где победитель, если представитель фирмы, Эковдор, и была получена декларация Департамента капитального строительства про початок выгонания в Ленинград. На сегодняшний день получено финансирование из Министерства экологии. Это порядка 30 миллионов рублей на этот год. И на сегодняшний день, скажем так, производятся подготовительные работы. То есть это производится рекультивацией тех мусорных отводов, которые там находятся на сегодня. То есть мы освобождаем спиртно строительства, которое у нас сегодня есть, вот этого мусора, то есть мы передвигаем на те же территории, где находится мусор, мы новые территории не занимаем. Именно на тех площадях, которые есть, кто был там, это вот и видел, это. в самом деле оно так. То есть мы не, там порядка сегодня вот нам под строительство выделено 5 гектаров. А мусором сегодня занято порядка 13 гектаров. Сегодня Подрядчик у нас начал работать. Вот я вам кратко рассказал ту историю, которую мы имеем по подготовке и строительству этого объекта. Что касается технологий, переработки и так далее, расскажет наш подрядчик. Пожалуйста, Федор Юрьевич, вам Добрый день. Спасибо. Строительство комплекса по управлению бытовыми отходами ведется с применением технологии биоремедиации так называемый. Данный подход полностью соответствует всем европейским директивам в сфере обращения с коммунальными отходами, а также всем европейским требованиям в данной сфере. Данный подход подразумевает, в первую очередь, чем он разительно отличается от скажем так, традиционных, стандартных методов захоронения бытовых отходов, которые на сегодня существуют в Украине? Он не только решает вопрос, как бы приезжает на свалку мусора, да, из него выбирают все дорогостоящие вторичные материалы, такие как железо, бутылка стекло. И, э, бумага, да? а остальное все так у нас остается лежать. В лучшем случае э, котлование присыпанное, временами горящее, воняющее, э, пакеты собаки, вороны летающие. Да? Э, данный метод э, разительно отличается тем, что он предполагает, э, э, во-первых, э, утилизацию той нерентабельной части э, отходов, которая остается не только его утилизацию, но и в превращение в товарную продукцию. Это достигается методом глубокой рассортировки поступающего мусора. То есть мы полностью разделяем на сортировочной линии современную органическую и неорганическую части отходов, в результате чего можем получать компост. Компост производится э, с применением э, как раз метода биоремедиации. В чем его суть? Э, органическая часть отходов обрабатывается э, специальным органическим раствором, который является э, катализатором местного сообщества бактерий. То есть, что происходит? Бактерии, те, которые живут в полигоне, жили там раньше, мы не приносим никаких новых чужеродных организмов. Тоже люди боялись, говорили вы нам, занесете какие-то бактерии, а мы тут поболеем. Нет, абсолютно не так, не приносим никаких бактерий чужеродных. Добавляем полностью органическое соединение, никакой химии. Скажем, этот раствор является питанием для бактерий. Они просыпаются и начинают более активно владиться, размножаться и, соответственно, питаться. В результате этого происходит ускоренная деструкция, или другими словами, неение органической части отходов. В результате чего мы получаем гумас, который может являться как удобрением, так и сырьем для ландшафтного дизайна. Единственное, где он не может быть использован, это в сельском хозяйстве. Рекультивация, проведенная таким методом, позволяет на месте рекультивации вплоть до разбивки зон отдыха. Опять же, единственное, под что не могут быть использованы эти земли, это подсельское хозяйство. Данным методом была проведена рекультивация свалки в городе Гданьск. Это Польша и на ее территории был построен стадион, на котором проводилась Евро-2012. Данный проект, его научное сопровождение осуществлял сотрудник нашего предприятия, наш заместитель директора по экологии Прохоров Виталий Серафимович, которому принадлежит ряд патентов, на основании которых... И а, реализуется данный проект. Вот. А, также а, данный а, а, метод, не скажу, что он а, бесплатный, дешевый, да, его построим за три копейки. А, данный поле он, а, на это государство выделяет приличные деньги. Но все должны понимать, что экология не может стоить дешево, да? и ни в одной стране мира это не стоит дешево. Главный экономический эффект, который достигается посредством использования данной технологии, то, что получает для себя государство, скажем так, да, и местная громада, данный подход позволяет до 7 раз пробить использование полигона в сравнении со стандартным методом захоронения бытовых отходов. поскольку данный объект не дешевый стоит на сегодня 100 миллионов гривен, да, то я считаю, что это достаточно весомый аргумент в пользу применения данной технологии. Я, я предлагаю дать слово еще другим да, спикерам. У нас будет обязательно вопрос. Пожалуйста, Ваше мнение, позиция вот по поводу строительства Добрый день, я в страны мирский голова Небатина, хочу сказать по данному вопросу следующее. До этого, до избрания меня главой местской рады, я был депутатом областного совета для ботин. поэтому я знаю действительно эту проблему небанаслышка, действительно дорога ко Эта территория загромождалась этими отходами на протяжении 50 лет. Она не вчера появилась, так, уже более 50 лет этой славы. На данный момент это очень большая проблема. Я как депутат перед этим избранием э, областного совета изучал и принимал активное участие в этом проекте. И как житель мне это интересно было, потому что я тоже на начальном этапе против, И при встрече с организациями во главе Востер Владимир Дмитриевич, который возглавлял общественную организацию и был один из ярких противников этого строительства. На сегодня он является сторонником этого проекта, потому что мы видим, что на данном этапе у нас нет другого решения проблемы. Я во время своей избирательной кампании, на всех встречи, их провел не менее 50. И на каждой встрече были люди около 50-60 человек минимум. Я говорил и не, и не скрывал о том, о том, что я сторонник того, что мы должны участвовать как-то, принимать решения по этому вопросу. Это вопрос серьезный. У нас другого пути нет, как решать этот вопрос. Я задаю вопрос жителям Люботина. Пожалуйста, есть какой-то другой подход? Другого подхода никто не предлагает. И если бы жители Люботина этого не поддерживали, вот я сейчас слышу, что жители Люботина меня не поддержали на этих выборах. А я одержал победу с перевесом значительным от а тех конкурентов, которые были на этих выборах. Я чем руководствовался? Я руководствовался так и большинство жителей. Я хотел получить результат действительно, что мы будем делать с этой, с этой бедой. Это же беда, друзья. Те люди, которые живут недалеко от этого полигона, вот они сейчас говорят, что будет хуже. Но хуже было бы, если бы их в конечном итоге накрыло вообще этой свалкой. Что было дальше себя я как будущее уже сейчас голова действительно я сторонник того чтобы эта свалка была действительно цивилизованная и чтобы она была действительно Соблюдены все были э, законы, экологические, нормы все, чтобы в дальнейшем мы не получили катастрофу, да, однозначно я за. Но mm -hmm. когда я выезжаю на Багадуховский полигон, смотрю, людей вывожу туда, извините, до этого никто туда даже не может или любите на поехать, посмотреть, я пойду людей, показал этот полигон, то большинство, это и сами, тех людей, которые были там, на этом полигоне Багадуховского, они были за, они видели действительно уже облагороженную нормальную территорию с загаризованным способом, где действительно завозится мусор, сортируется и уже захоронение. Да, мы не специалисты. Местная громада, конечно, не специалисты в этой части. Но, друзья, я задаю вопрос, а кто, кто сделает? У нас в Люботине два года назад вообще один мусоровоз ездил, и тот он ездил, знаете, как? Где не ездит, а три стоит. Два года назад только новый мусоровоз ездил. в Люботине даже не мог достаточно нормально вывозить мусор, который был на территории Реботина. Сейчас нам предлагают эти мусоровозы, сейчас нам предлагают эти контейнера. Я спрашиваю, давайте, у нас есть возможность купить их самих, самих их, в бюджете денег нет. Какой выход ситуации? А выход ситуации я вижу в том, что мы должны обязательно в этом участвовать. Как депутат обласного совета предыдущего созыва, я знаю прекрасно, что другие районы Стоят в очереди на этот проект. Да, может там что-то недобутано. Я обращаюсь к людям. Пожалуйста, давайте все общественные организации, которые желают в этом, давайте участвовать в этом, будем слышать. Будем задавать вопросы тем людям, которые будут это строить. Никто ж ни от кого не прячется. Придавайте ну, же на один результат. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста? Да, пожалуйста, Можно. давайте. Вот сидим, областное телевидение новости. Сидим, как у нас жители Руботина, говорят, что они были уже у вас нет государственного экспертиза, документа очень важного, который позволяет вам строить этот полигон. Что вы это скажете? Почему поводу решения суда вы его строите? Как вы это Вы ко мне вопрос задаете? Кто может ответить? Был даже администрация. Этот вопрос результат. Сегодня мы получили в году экспертизу проекта. Что туда входит? Главное экологическое. Коммерсный экспертиза проекта в том числе будет экологическое раздел. Мама ответила вашему А можно вопрос от местных жителей? При разработке данного проекта были учтены, должна быть выполнены нормы проекта, проектируемого такого рода полезного. А какие города? отстанавливали полкил. Да. Нет трех километровой зоне трех прудов, которые есть. От границы города вы отступили, кто там вопросе, как вы отступили. Плюс э -э, и, и вообще, да, мы как жители, мы, мы, мы не против решения данного вопроса. Хотя детство, согласен охранник ВМО. Но этой с... извините, Державно-будевыми нормы и обовязковому закону усилен. управления, наглядь, люди добрые. Так, давайте с прем, как данный ну, согласно закону, да, вот даже нормы, которые я перечислил на проект, не выказаны. И люди э, от до границы города не отсутствуют. Пруды не учтены. Как вы можете это пространить? У давайте Пошел. Пошел. Плохо. Плохо. Плохо, что я, Но я отвечу на конкретный вопрос. Э, перед началом проектирования Всего проходит комплексе инженерно геологические изыскания, съемки и, и так далее, Гидрогеологические изыскания. И обязательно мы исследовали и глубину грунтовых вод, и качество на сегодня. В проекте предусмотрено две наблюдательные скважины, которые будут контролировать состояние грунтовых вод под телом полигона, определяя качество гидроизоляции и так далее. Просто фруктов. Если вы начать этот документ, там написано, что речь касается трудов, которые используются в народном хозяйстве, которые представляют какой-то интерес. Нет, нет, <с stans> Ну, давайте так. Или я говорю людям. А если что там купаются, а где там что-то отчаянное? Я, я, я, я понимаю, что вы были 50 я. лет назад, когда, я наступал, когда... <сOR> <сOR> <сOR> это осозналка Тогда... образовывалась. Это вас прошу вас, пожалуйста, Привет. можно правила. вопросы, никто не запрещает. конкретно. Километр от Давайте вам ответим. Можно превращать то, что уже эта группа людей превратила в общественное случаем. Не дали выставок. Приехали давайте специалисты, давайте приехали, не пожалуй. дали даже слова. Давайте придерживаться формата, в первую очередь с, ними, а с значит, значит, я рассказываю. Первое, еще я хотел начать. задача стояла, во-первых, локализовать существующие несанкционированные свалки в <къех> много лет, Первая задача. Вторая задача, куда везти в новообразованный мусор. И третья задача – создать современный полигон, вернее, полигон для захоронения и комплекс по утилизации, чтобы сократить количество поступающего мусора, сделать рентабельным это производство, не увеличивать тарифы для населения. Вы забываете о том, что можно это это можно сейчас делать. Но вы кто из вас здесь присутствующих сможет оплатить этот тариф? Кто? Поэтому задача была непростая и упрощать ее не нужно. У нас была четкая э, свалка, которая более 40 лет, э, то есть 50, но это более 40 лет, это несанкционированная свалка, которая использовалась в регионах местности, засыпались эти овраги, сейчас уже засыпались рядом, потому что, э, как говорится, и оврагу этот приходит конец. Были проведены комплексные изыскания, для того чтобы определить, что там под нами, какая земля, какая вода, были рассмотрены все... Э, Вопросы, которые связаны с эксплуатацией этого комплекса. То есть можно контролировать той же общественность и состояние гидротехнических сооружений. По э, пожеланиям, только по пожеланиям общественности, в проект были включены убитые э, восстановление дороги, тогда на улице Ленина. Границ города до сих пор не выявили. Нет документа, который мог бы определить границы города. Это столько, как границ города. Спасибо. Пожалуйста. Давайте, видите, мы выслушаем вот одну часть общественности, давайте мы выслушаем другую часть общественности. Я предлагаю Владимира Дмитриевича тоже пригласить, потому он тоже беспорядок свое мнение. Владимир Владимирович, пожалуйста, я вас попрошу. Вы, наверное, присутствующие уважаемые европейцы, я не буду смотреть этот проект. Давайте мы можем... понимали... договоримся. Да, да. Это была очень хорошая мама, скажем, сервис. Я представляю специальную представлю... сфере... организацию, которая mm -hmm. называется общество подчинения природной советовничества и культурной спащины. То есть охрана у нас на территории есть памятник национального значения. Вот это сфера деятельности нашей общественной организации. Забавим необходимые приглашения. И, думаю, еще бывший мэр Бутина, 1978-80-е годы. Тот то человек, который непосредственно жил в жизни города, живет и сейчас. У нас организация на протяжении нескольких лет отслеживает вот этот проект строительства по управлению бытовым отходами. Да, первоначально у нас, как и во всех 21 было шоковое состояние, когда пошла страшилка, что по любому для Харькова, для всей харьковской области и Фандокин по вопросу выступления сказал, что мы в Люботине своим межрайонный полигон. И вот эти слова оказались на предвидом итания этапе для Люботинцев тем соргавшим моментом. Люди восстали, восстали мы против этого и стали разбираться, действительно так или не так. Но для того, чтобы это вопрос были предметные, мы заказали в управлении подкалину строительства проекта. У нас есть это 450 страниц, смету и все остальное. И начали бороться с этим делом. Правильно сказали, что у нас в городе были тварные слушания. Народ под каждый слушать слушания были бурные. Потому что народ Людинский, в своевременно, мы не были информированы о а работе, вот эта страшилка. И все когда кричали, здесь в сами есть люди, кричали, «Люватинцы, вы хотите, чтобы у вас в городе был областный полигон?» чтобы была в Любовьи свалка для все Харьков. Люди, все люботинцы за голову хватались, кто хочет это. Вот это была та за журналистичность. Но самое главное, что до этого периода многие сообщественных общественников никто не предлагал решение вопроса. Мы подготовили решение к родину Любовьи, пытались объяснить, Какой, кто предлагает такую выехать? Могли город обойтись без комплекса или без свалки, или, то есть без полем. Или нет? я в нет. Когда я задавал вопрос, а кто может на другое место на территории города? Все, ну, не мы всю землю раздали, уже там все раздали, все буряные распутаты, строятся не такой земли на территории я города. Сказать, позиция понятна. Да, позиция Давайте пойдем к вопросу. Пожалуйста. Да. Давайте. Да. Представьте, да, скажу. Добрый день. Продолжение Извините. Я буду с тебя. Извините. Если можно, коротко и вопрос. Александр Багдани, сообщественная организация «Зеленый фронт». У меня вопрос к господину На сегодняшний день существует ли план любительного развития? На сегодняшний день нет. Еще один вопрос есть. Привет, Очень короткий. Вы совершенно правильно отметили в своем выступлении о том, что проект должен быть рассмотрели с другими общественными организациями и Сергей Кочуков. Э, наша общественная организация направила э, информационный запрос председателям Государственной администрации и ваш департамент на этот запрос ответил. На, на вас было расписано. Я хочу два слова сказать, что именно там ответили. Таким образом общественная организация может получить доступ к проектной документации. Нам ответили технической возможности предоставить эту документацию нет. И пожалуйста, обращайтесь в соответствующую в областную администрацию и соответствующую структуру, которая занимается доступом к публичным формам. Короче, вопрос. Время идет. Таким образом, что срок прошел. Ответа конструктивного нет. Предложения, которые здесь здравые звучат, реализовать невозможно доступа общественности к Проектной документации на сегодняшний день нравится это кому-то или не нравится. Нет. Подход ровно такой же, как у городской, как у нашего городского харьковского мэра, когда мы в него гадали, добиваемся. Спасибо вам. Комментарий, кто? я отвечу, по тоже задам мне. Значит, смотрите. вот, э, э, во-первых, мы дали вам ответ немножко не такой. Мне но... по телефону его озвучили, ваши сотрудники, я готов сказать. Корниенко, Татьяна Владимировна. У нас такой вообще нет. Карпенко, это да. Я думаю, давайте я сейчас отвечу на ваш да. вопрос. Значит, да. связи с этим, я вам задам, Владимир Дмитриевич, какой объем там правильный. Вот первых ответах в общественные организации, которые же как вы, есть полный проект. Пожалуйста, вы можете к ним обратиться. Я обращался, они не в Второй вопрос. Вы я, я, думаю, вы я, вы правили. Правили. я не в ответ. Я, я против в метро людей. И, что касается второго вопроса, только что касается к Пожалуйста, я вам говорю то же, что и сказали, и сотрудники. У нас нет возможности вот эту типу вот таких вот бумаг передать вам в электронном виде. У нас проекта в электронном виде нет. У нас есть в бумажном виде. Я вам сразу говорю, вот лично вы или кто-то из вашего зеленого фронта пусть приходит на нам. Мы в любое время вам предоставим нашу документацию и на все ваши вопросы Никакого сопротивления в этом вопросе вам не. Спасибо спасибо, спасибо. спасибо, пожалуйста. Можно, а у меня, посмотрите, у меня все-таки вопросы такие конкретные. Вот сейчас держу на руках а ухвало суда, где очень интересно написано, что э, Ваша Гин Матвей Эквадор находится как следствие, да? но я вижу, э, что те государства. Пособ от знака криминального правопорушения. Э, да, страдает, 19 миллионов, и как это объясните? Это первый вопрос. Второй Скажите, Есть у вас экспертизы э, гидрологические экспертизы? Все-таки вы можете показать нам сейчас документы о э, э, экономической экспертизе? Он, у вас, который вы опять, гражданная экономическая экспертиза. Спасибо. Или это опять-таки документы, которые вы не принесли. Хотя, а, в принципе, нас туда идет. Ну, давайте я отвечу, на следующую часть да? Вопросы, да? <свят> <свят> Какой документ еще раз у вас И что вот. потом сказано? Я же вам читала. Вы не Вы мне а, а... вопросы даете или вы отвечаете? Я же вам только ну, что -то пожалуйста, чтобы я... Вы просто э, сказали очень много текста, для того, чтобы ответ получился на рахун того, что перелагованные гроши, кошти в сумме понад 19 млн. рублей. При погляданном объекту ну, написано, что не выполнены не все работы необходимые для начала его работы. Таким образом, те от посадовых официй вашей фирмы обращаются знаки криминального правопорушения, правопорушения передбаченного и так далее. Совершенно верно. Как это документ, документ, -то документ говорит только о том, что мы сейчас проходим проверку на предмет... Вы уже тендер выиграли. Какой вы сейчас можете проверку проходить? Таком вы о объекте говорите. Вы дайте, пожалуйста, откажите, пожалуйста, вы задали <говорит> вам... каком no. вы объекте говорите? Вот ну, а о каком, о а б... б... том, а а о этот да, документ говорит только о том, что на сегодня. Да, пожалуйста, вопрос-ответ. Давайте, давайте на сегодня правила. наше предприятие проходит проверку. Финэкспертиз. Все. Все. Больше ничего. Этот документ не говорит. Объект не сдан и объем работ не выполнен. Стоимость данного объекта 86 миллионов. Вы сами прочитали, сколько наше предприятие получило на расчетный счет. Естественно, объект за 86 миллионов невозможно построить за 19 миллионов. И сейчас финансовая экспертиза государственная проверяет наше предприятие на предмет рациональности и соответствия закону использования денег. Больше ничего. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас все предприятия, которые осваивают бюджетные средства, проходят такие проверки. У нас, по-моему, в стране есть презумпция невиновности, насколько я знаю. И если не доказана вина нашего предприятия, они говорят о том, что мы где-то совершили криминальный злочин. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня вопрос про проекта, я послушала, вы, по-моему, не ответили. Все-таки расстояние очень яхтов со метров, как же не задавала. И еще вопрос. Отвечаю. Конкретно мы подготовки. После вопросов было много, мы не дали договориться. Рекомендательный норм по-другому они не называются, не трактуются, которые прописаны в законодательстве, рекомендации. Неправильно трактуются здесь и население, и то, что мы неоднократно говорим, что это не полигон, что это комплекс, что там нет отходов, которые... там есть компостирование отходов, компостирование отходов, оборудованных энзимом которые в последующем превращаются в органическое удобрение и будут использованы дополнительно. То есть этот паутина практически не растет ни в ширине ни в При компостировании в тех же нормах прописано 300 метров санитарная зона. Но это еще раз говорю, это рекоменда рекомендательные нормы. В каждом отдельном случае разрабатывается отдельный спецраздел проекта 2, 8 там будет где основание метеорологических исследований многолетних, направление ветра и так далее, определяется влияние каждого источника загрязнения, начиная от трубы котельной и заканчивая вентиляторами производственных корпусов. Все источники изучаются по всем критическим ингредиентам, которые могут принести это здоровье. И автоматическая система. Тема и программа ИО можно рассчитывать зону влияния этих источников в соответствии с а, распространением в воздушной среде. То есть есть есть дорога где четко написаны на направления отступающих метров. Так вот, на основании этих исследований, проведенных, подтвержденных расчетами в разделе ОВОС, за пределы, не то что за 500 метров и за 300, за пределы отведенной территории, Никаких негативных воздействий не наблюдается. Спасибо. Еще раз, современная технология. Вы, вы берете старые какие-то понятия и не совсем правильные. Понимаете? Поэтому я прошу еще раз и общественности правильно трактовать внимание того, что происходит сегодня и то, что запроектировано, а не пользоваться какими-то общими фразами, которые рекомендуемые, рекомендуемые, в принципе, для всех. остальных. <связывая> Давайте, я... Что, это, что я что, хочу назвать любопытинцами и всем слушающими вещами. Мы этот проект смотрим <связывая> не как комплекс. Прежде всего мы видим в нем задача рекультивации. Мы, Люботинцы, заграждали 12 гектаров территории города. Они новый комплекс, новый комплекс, <связывая> новый комплекс <связывая> требует 5, -5 гектаров. Основная задача юбатинцев, о чем просят все юбатинцы, кто понимает суть и хочет разрешить, это провести рекультивацию в бояра, это число свал, который более 5 гектаров. Это действительно раковые опухоли. И сейчас мы говорят, давайте мы разделим вот рекультивацию, вот тут 12 гектаров мы загадили, давайте будем рекультивировать, а выберем еще 10 гектаров где-то на территории города. А теперь по территории уважаемые, у нас 20, на территории любопытинской мечты 22 ставка, 3,5 тысячи зеленых насаждений. Вот это территория города с 10 тысяч гектаров. Спасибо, а пожалуйста. Ваш вопрос кому? Да, вот мэру, извините, я не вижу вашего имени. Леонид Иванович. А, вот, вот, здесь Иванович, я не помню, кто сказал, что ну, нет никаких больше предложений, кроме того, чтобы вот, сделать такой а, комплекс, а не рассматривались, я понимаю, что вы не можете отвечать за предыдущих, но вы живете в этом городе, не рассматривался ли вопрос, допустим, расчетного сбора мусора, потому что если население не может платить, как вы говорите, все говорят, что дорого, куда-то возить этот мусор, Спасибо за вопрос. В свое время этот завод строился, и были и одни технологии. На, данном, на данное время он уже не отвечает тем требованиям, которые есть сейчас, и этот завод не работает. Поэтому он стоит в нерабочем состоянии. Кто-то знает лучше кто вот меня, я знаю то, что я говорю, что завод этот не работает. Я встречался непосредственно с руководителем дороги, начеком дороги, и он мне говорил, что не работает они рассматривают вопросы а дальнейшее вообще это самое ну, судьбе этого завода он для, на данном этапе у них не, нет возможности управлять ими они не хотят вообще его иметь потому что те же экологические службы завтра же будут им задавать вопросы если они будут перерабатывать этот мусор это раз во-вторых те технологии вообще не допускают это самое правильно говорили что стоимость этой переработки этого мусора мало того, что экология будет нарушено, но и стоимость этой переработки будет больше в разы, понимаете? Городской бюджет не в состоянии, жители Люботина не в состоянии такую цену, как говорится, это самое освоить и принять, поэтому на сегодняшний день э, новых не было, других не было. Я спрашиваю не только сейчас, я спрашиваю жителей Люботина, я спрашиваю областной администрации, спрашиваю других людей, которые занимаются этими вопросами, но я как житель в и как міський голова заинтересован в том, чтобы решить эту проблему. Понимаете, в городском бюджете нету денег даже огородить. Мы говорим о том, что песочин везет или еще какие-то поселки. Друзья, давай определим, кто может определить. С любого конца можно завести на эту свалку. И там везут действительно круглые сутки. Кто кому как нравится, вы знаете, как в нашей стране. Я как міський голова заинтересован, знаете вообще в чем? Чтобы загрузить на самолеты этот мусор весь и чтобы он улетел в другую страну, не только в Кайкали, извините, но у меня есть такая возможность. Спасибо. Пожалуйста. Давайте. Давайте Ну я спрошу ответ. Давайте Дмитрий. Я дополню по этому вопросу. Ну я хочу узнать у Мулер. Я понимаю, что но я работаю только третий день, но хочу сказать вам это самое, зная по городу Харьков, раздельный мусор тоже у нас работает, не работает на сегодняшний день. Я живу в городе Харьков, с странной части, скажите, пожалуйста, где у нас раздельный мусор, покажите. Так если у нас будет какая-то возможность, мы будем должны, работать, сейчас. если у нас будут финансовые возможности. Потому что я дополняю в этом мелод, если интересно. Реализация данного уже предполагает раздельный сбор мусора по принципу сухой, мудрый мусор. Не на 5-6 категорий, как, э, скажем так, у наших европейских соседей, да? но э, начнем внедрять сухой мокрый. Но э, раздельный сбор мусора не отменяет необходимости э, управления коммунальными отходами, их захоронения и утилизации. И даже если бы работал тот мусоросжигательный завод, о котором идет речь, он далеко, не весь мусор, то оборудование, которое там установлено, не позволяет утилизировать э, тот мусор, который Спасибо. образуется у коммунального предприятия Спасибо. города Любовь. Я хотел бы проинформировать собравшихся, чтобы ГУРН подписал и ратифицировал Воркутскую конвенцию. Ведь такие вопросы, как строительство данных полигона, э, их размещение, проектирование, вообще невозможно по закону в нашей стране рассматривать и принимать без участия общества. То, что сегодня нам обещают да, в качестве какого-то бонуса, показать проектную документацию. Это обязанность, а не возможность тех, кто собирается что-то строить. Раз. Второе. Оценка воздействия на окружающую среду. Таких проектов обязательно должна проходить всенародное обсуждение и общественное слушание. Это преступление, не вывезти в вывез... вывез... доступ. Такие документы. Почему? Я хочу напомнить, что о турецком чиновнике. Турецкий Чернобыль, это авария, которая которой да, произошла в Санкт-Петербурге. Сотни это... семей остались без крови в результате взрыва полигонного газа. Я хочу напомнить об аварии в Владимирской области, когда 20 гектар леса и несколько населённых пунктов практически стали э, неженеспособны из-за протечки Петра И погибли первыми, чтобы вы знали. Маленькие дети на крупном сайте. Ваш вопрос. У нас вопрос заключается в том, Собираетесь ли вы приходить в законное русло с этим проектом? Кому, кому вы относите ко, ко всем здесь присутствуют. <с exper -intuja> Или мы и дальше будем заложниками того, что вот вас горят 20 миллионов, да, и надо освоить средства, а на людей можно облаготиться. Спасибо за ответ. Я скажу, что вас есть микрофон. Это хорошо со стороны, теоретически все рассматривают. А когда у нас завели через день свалка, и полгорода начинает сегодня дышать, задыхает от этого. А нам, люботинцам, не до теории. Европа это прекрасно. А то, что мы задыхаемся, а все сегодня, И мы ищем вон, не люботинцы. Как бы спасти своих люботинцев. Провестили тут февраль, а там уже скопилось мусора. Вот что сегодня вам, на чтобы не помонять вам по закону. А, мы... а вы опять толкаете людей в люботинец. Давайте, давайте, одну секундочку, пожалуйста. Да, конечно, можно. Сказать, да, конечно, я, давайте. я вам четко сказано, что мне, в при разработке данного проекта, взагалі не было враховано. Я в это вымагаю реконодавство Украины. То есть, не будут проведены неналежным чином громадские слушания, а ваша поводная миссия, которая была проведена, по закону, не заменяя собою право. Вы это собирались? Вы Давайте я прокомментирую. Пожалуйста. Вы знаете, это самое, у нас ошибочное вообще мнение здесь складывается, что мы выясняем какие-то отношения. Мы должны понимать, что мы хотим сделать и каким путем. Не надо это самое ничего придумать и никого обвинять. Это все напрасно, это неправильный путь. Мы должны думаю, работать над тем, как решить эту проблему. Есть предложение, давайте предлагать Есть желающие участвовать в этом. Пожалуйста, давайте, кто запрещает. Никого же никто никому не запрещает. Не вижу, да? Вы появились там второй раз в Люботине, а я там живу. И делаете такие громкие заявления, обвиняете меня в том, что я не соблюдаю я законы. Я, законы, я соблюдаю законы. Я, я, я, я, я знаю, что есть проблема. Жители, я слышу людей, поверьте мне, я их слышу не только послушайте. как вы один раз в полгода, а я их слышу каждый день. И у них есть проблема, у жителей Люботина. Это вы слава. Давайте как-то ее решать. Ну, Давайте договоры если, а, если в городе потерян геть хотя все знают, что и соседи, и это здание, имеет адрес. По этому адресу приходят письма, то что-то у вас, наверное, не так. Может быть, ваши предшественники, может вы, хотите подурачить народ. Это не удастся сегодня. Вы знаете, это самое, это не в моих правилах дурачить народ. Я за свою жизнь никому не дурачил, не собираюсь до Это Я Меня план, я я я, я я в чем-то не надо, понимаете? Ваш нет, нет, война. Война. Ваш ваше поставить. заявление. Ваш я в своей поставить. жизни таких заявлений очень много. А, Меня зовут Александра Нестеренко, житель Люботина, а я житель Любатина и. Третий год я занимаюсь этой проблемой. Я проработала два года в компании Кабинета Министра Украины Укрэка Комресурсы. И э, комплексы по погоджению с твердыми и покутовыми входами знаю не на словах, а на диле. Вы ее работали вот дома на Франковске. Вже три года я, вы должны были сделать раздельный сбор мусора. И мы вам всем два года тому назад на погоджевальной комиссии, на громадской суханья говорили. Раздельный сбор мусора. То, что вы говорите, отсоединить туда-сюда фракции смешанные. Вы им уже ничего не сделаете. 70% все пропало. Его. Нужно, чтобы люди сортировали там мусор, который нужно будет захоронить, жмейнка будет, первое. Второе, мы вам предлагали сделать зону, там, где плохая земля, между Багадоховами, Между Бугаровкой, где промзона, где Я ничего уже нет есть, не будет. Не вы идете в Любатин, компания Эпоктор, вот мне хочется задать вопрос. Она пришла в Любатин в 2011 году, заключила договор с Любатином на то, что не облагородят, сделать рекультивацию. Я вас прошу, короче вопрос. Дайте договор, что вы сделали ну, в Любатине. Был, вы это мне будет. этот вопрос задали. Да, у второй вопрос. Что вы вы вы зашли сняли опрос. Мы здесь шли, говорим да? очень много о том, что нарушается законодательство. Это то, что, я что вы делаете? Дела? Вы можете поставить все эти вопросы правоохранительным органам. Если допустим. нарушается на каком-то этапе какой-то из сторон законодательство Украины, на то есть соответствующий правоохранительный орган, есть милиция, полиция на сегодня, есть прокуратура. Они пусть и разбираются, я так считаю. А, а, здесь мы сейчас а зачем доводить, Донор? Мы, мы не прибираемся, мы пришли на нашу деревню, загадили ее, там скидские захоронения рядом неразвитые могиле. Чего вы туда идете, и вы сейчас не пропадаете? Хорошо, ладно, так, вот и да, смотрите, товарищи журналисты. Обман начался с самого начала. Фирма, которая проектировала, делала детальный план. У нее по последнему законодательству должен был быть квалификационный сертификат с приложением, вытяг на, до, на дозволение виды проектування. Вот мое письмо с 2013 года, э, прокуратуру и такой же был газ на дату сейчас Его нет. То есть в самом начале уже было Но, нарушение, это нету вопрос. сертификата на разумку таких проектов. Это первое. Сертифи все сертифицированы, это были лицензии. его! Покажи, Дара, это его, Дара. Да, вы пришли на я, я прошу, У вас пресс-конференция. Я... Вы, вы рассказали, вы? Пожалуйста. Да. есть вас. Я попросила, она мне сертификат. Вы сегодня, отвечу на ваш вопрос, вы сегодня снимаетесь на газ. Нет, так вы мне по сертификату... Я вам отвечаю, я вам отвечаю. Сегодня газ. Я вам уже об этом говорил, дал разрешение на начало работы. Это компетентный государственный орган, который... А на проектирование спросит... дайте разрешение? Разрешение на проектирование. Плана. У них ну, есть так. Так лицензия. А должен по сертификатам делать? Ну, на сегодня вы И вот это я принес вообще. А, то а вы где тогда? Поэтому в видите, я вам даю Нет, тот документ, знаете, который все? сегодня. Это Это уже было. Уважаемая госпожа Ниселевка, я как Миский голова я, хочу вам сказать следующее. Вы э, э, имели возможность участвовать в избирательной кампании, были кандидатом в депутаты. И с вашими лозунгами, которыми вышли, то, что вы говорили, заявляли людям, я знаю. Ваша поддержка 8 человек. Но ну, я даже при этой вашей поддержке готов вас радником по экологичным пытаниям, на громадских засадах взять. Мы Пожалуйста, не если не не такая... ваших когда Вы принимаете решение, вы принимаете. Вы делаете которое вы делаете решение, вы принимаете. При вы А под... у вас поддержка. Причем без поддержки? Причем тут одно, Вы принимаете решение. Вы принимаете решение. Вы принимаете решение. А гектаров, а сейчас она 14 гектаров. Знаете, почему? Потому что ни Остин, ни Леонид Иванович, никто не сделали так, чтобы не завозили чужой мусор. Хотя есть решение, остались, и вон он выполняется. Я самооборона, мы ловим машины, падаем под них. Мы вот, вот, вот, Славная вопрос, Прошу, Я я, я, я, я, я вы знаете, в дачах у нас есть следствие не согласования с общественностью. Я хочу бутовых отходов, на которые сводятся со всего Харькова отходы. Нам это тема очень близка, и мы прекрасно понимаем в того, какими могут быть... Вопрос, вопрос. Да. А, продукт переработки энзима. Вы предлагаете использовать как удобрение. Прошел ли этот продукт да? державную регистрацию а, как удобрение, как агрохимикат? И для каких культур, и для каких культур этот продукт прошел? Спасибо. Он, Он будет соответствовать всем нормам, предъявляемым санитарными и с другими, другими службами по возможности. А, Закон Украины про пестициды и агрохимикаты забороняет ввозення на мытную территорию Украины вырабных слов, не прошедших в государственной регистрации продуктов, которые собираются использоваться как удобрение. Вы прошли этот мы продукт, мы не вывозим на территорию Украины вырабные и в государственной соответствующие нормы есть госд. Да? Да? А есть это, продукт, не это, это не босс. Любой продукт, произведенный и называемый удобрением, должен быть зарегистрирован. Он, Он законом о и Он должен быть зарегистрирован. Для того, чтобы зарегистрировать, надо сначала... Вы выслушайте ответ на свой вопрос. Не перебивайте, Давай. пожалуйста, имейте Давай. немножко уважения. Для того, чтобы получить какой-то сертификат или выставок на что-то, на соответствие чему-то, надо получить продукт конкретный, Конечно. конкретного мусора, То есть это лаборатория и, планируется в любой день или что? Зачем и, лаборатория? Ну, для того, чтобы получить Вы знаете, для сертификации, <свят> это делается опытным образцом, маленькая лаборатория, маленькая компостная куча. Эта куча обрабатывается энзимами, и полученный продукт отдается на сертификацию. Есть и потом и это выражается в городе для всего города. Есть норма, которая представляет... Скажите, вы получили обязательную регистрацию на этот продукт или нет? Вы не задавайте, пожалуйста, вопрос так, как вам удобно. Вы э, задаете... Я вам задаю на основании конкретного закона. Продукт, который вы собираетесь использовать как удобрение. Вы сказали сами, что вы его не да, можете да, использовать. продукт будет соответствовать всем нормам и законам. Так вот, а пока на репострасте Полученного продукта все происходит решить, два года. Институты проводят эту экспертизу в течение двух лет. Проводятся экспертизы на червях, на людях, ну, на продуктах для споживания. Я попрошу ответить на этот вопрос. как а а вы создаваете свою реакцию, если вы даже не получили еще такой Ответьте, пожалуйста, на вопрос молодому человеку. Нет, нет. что это понятие, удобрения, комфорт. Комплекс и полигон. Это... Давайте выключим комфорта. Это не удобрение. Это комфорт. А это удобрение? Нет. это не удобрение. Это не удобрение. Любые вещества, которые вносятся в землю, должны пройти за травмы голосования, потом мы приносим. Коллеги, я, я, я, у нас остается несколько минут, вы должны... Пожалуйста, послушайте, послушайте, пожалуйста, меня. У нас остается несколько минут, мы сейчас, давайте, если есть какой-то вопрос, быстро, да, заканчиваем. И вы можете потом пообщаться. Ваш вопрос. И вы ездили на местность две недели назад, в субботу, мы увидели такую прекрасную ситуацию. Мы увидели прекрасную ситуацию, что... Территорию, на которых это строить полигон, освобождаются от бытовых отходов, твердых от бытовых отходов и перевозят в чистый карьерчик поближе к людям, 250 метров до дому. Как вы считаете, законы это відповедали со вседеющим санитарным вымогам, законом Украины, природоохоронным вымогам? Как это можно прокомментировать? При этом нет никакой простилки. Никак. Данная информация Может, не соответствует ну, деятельность территорию да, не да, Я вас очень прошу, давайте, мы да, я дам вам ответ на этот вопрос. Смотрите, на сегодня есть территория, 14 гектаров, для не на называю от которые замусорены. Сегодня в мусоре, они там 250 тысяч кубов мусора, которые на протяжении 50 лет туда я не знаю, когда завезли, понимаете? Это вы разберитесь, у нас есть, да. разберитесь. Пожалуйста, а да. Нас, нас остается пожалуйста. Сегодня у меня нет. складывается впечатление, что жители и вообще не нужен никакого ни комикса, ни полигона, вот все как есть, так пусть и останется. Вот мне складывается такое впечатление. Нам Все, вопрос. Вам, вопрос. Дальше. Сегодня есть МОС, проект Организации Строительства. И в котором в участвуют все 14 э, э, территорий. Не только 5, которые определены для свидетельства, но все остальные территории под рекордивацию. И то, что вы не видели, говорите, какие-то новые территории и не заживаются. Оно в пределах этого полезного. деле перемещается мусор для того, чтобы освободить территорию под этих 5 гектаров по строительству комплекса. И на сегодняшний день подрядной организации установлены камеры, где, скажем так но ну, и фиксируется и во времени, и, скажем так, территориально, и может вам показать, какая была территория загажена до перемещения рута и на сегодняшний день. И то, что вы сегодня говорите, это неправильно, и неправда, не соответствует действительности. А, поэтому сегодня идет уже видеофиксация, этого всего, для того, чтобы не было таких, скажем так, не... Спасибо, пожалуйста, еще коротко, раз, два, два. Допускаем, что Кокольц будет побудован и начинает свою работу. Скажите, пожалуйста, чтобы община знала, кто из вас, лазаренка, Горбенко, качука, если кто из вас конкретно будет нести ответственность буде в разрезе, если продукт, который будет получен из массы для переработки сметча, не пройдет государственную регистрацию. Кто будет нести ответственность за марное использование отпорчей? Дякую. Необходимо законодательно. Вы сгодили. Пожалуйста, ваш пожалуйста, последний вопрос. Ваш вопрос у нас не освобождает от ответственности, я понимаю. Ваш вопрос у нас сказал, что это очень новый, технология, которая, естественно, отличается от других. А очень, Сергей Ткачук сказал, что показать проект, который был бы новым, технически, как невозможен. Александр Диситов, насколько я понял, запроектировал этот я же Люди, кто акцирует, что-то что невозможно показать, этот проект в электронном виде. То проект в совмещении с Ваш вопрос, пожалуйста. Я вот это, извините, не могу говорить. Вы я не я хочу сказать. Я просто не слышал. Вы не услышали, что я сказал. Я и, да, да конечно, это конечно За проект. вопрос. У меня есть проект. То есть вопрос вопрос. кто, хотел. интересовал? вы Я не Я Я не Использование энзимов – это не относительно новая технология. Поверьте, это в прошлый век. То, что вы говорите, что это технология, которая отличается да, от данных. Энзим – это фермент, который... Спасибо, фермент. Пожалуйста, фермент спасибо. Пожалуйста, ответил. действительно используется уже достаточно долго. Но данная технологическая цепочка и применение конкретно энзимов для конкретных целей – это новая запатентованная технология. Это, знаете, как есть фундаментальная наука, да, которая разрабатывает некоторые фундаментальные основы, а есть прикладная, да, которая применяет фундаментальные знания. Спасибо. Мы вынуждены заканчивать, потому у нас вопрос, Ответ. ты проектировщик? проект содержит все... человек. не ты Отвечаю на ваш да, вопрос. Почему? Объем проекта 24 тонны. графическая часть 24 тонны. это порт, да. э, печатного материала, там были тысячи страниц. Да. Значит, весь проект, он как добросовестный общественный деятель, в отличие от многих здесь присутствующих, заплатил деньги и получил себе копию. Значит, это не закон об информации, да, бесплатно. Ничего не правда. Вы принимаете... Спасибо. Вы принимаете... Я буду меня сама. Я буду Кроме того, нас, кроме того нас. у нас есть время. понятие. Есть понятие... Интеллектуальной э, собственности вы про него забываете. Есть, есть понятие, понятие тех интеллектуальных которые не в тюриториальной собственность на и... использование, а не на публиковании. Это я буду использовать. Вашу, вашу спасибо, спасибо. Мы вынуждены закончить, потому что у нас сейчас уже следующая пресс-конференция.